Всем привет, с вами я, Чипс и Ноунейм, no и сегодня мы, как ни странно, опять снимаем челлендж. Челлендж у нас такой, короче, смотри, и нам надо, так, сейчас дай, подожди, а. раз, два, три, четыре, пять, четыре точки у нас, а? четыре точки, с которых мы должны забить, мы должны забить так, чтобы без касания. А. понятно? А? Ну чё, я думал, вам тоже понятно, а? Ну все, приступаем тогда. Давай. Сейчас мы будем считаться, кто первый будет бить. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А, он первый. А, что так, давай. Ну да. Есть. Так, теперь я. А у меня еще один мяч. Я просто поддаюсь ему. Один-один. Так. Так, так, а теперь мы перемещаемся мы. на другую точечку. Ну отсюда мы тоже должны попадать. О, -о, -о. это что? Мы... Мы... изи Будет все изи. Это ты говорил изи. Ладно, сейчас, на самом деле это самый легкий челлендж, который вообще есть Так, ну, короче, это мои два да? Что а Сейчас посмотрим, насколько он крут. Так, ну короче, это он попал с третьего раза получается. Но я тоже должен попадать. Ну все. Мы перемещаемся к центру. но ну, сейчас это бьет Матвей, короче. На изи. Я же говорил на изи, пацаны. Ну, это I'm sorry. Почти, почти он попал. почти Просто я ему фору даю. Нет, на самом деле, знаете, у него это. У него хорошо мечи летят. Главное, чтобы в створ летело, а там навесить уже фигня будет. Вот где ты была в челлендже, где нам надо в створ попасть, а? А мои два удара? Так. Так, ну короче, это сейчас бьет Матвей Тире ноу Я придумал просто такие, я вообще от балды придумал. Да, то есть мы когда пришли записывать, я такой придумал себе имя, ну кличек там, все это. Он такой, ну ноу-name давай и все. Ну а так его зовут. Я там никто не называл там. Да. Подветом туда Попал? Да И там еще перекладина была да. Огонь Здравствуйте, меня зовут Матвей И я себе что-то побрей Да, я ж Матвей Ох. Я вас только что спас Так, теперь бьем отсюда, с центра Но там, к сожалению, не было Но если и было, я на записи, короче, напишу, что там Блин, нормально ударилось ли он честно Вообще отлично Но, блин, там, скорее всего, на повторе С той камеры Там, наверное, не будет видно Но сейчас мы, короче, поставим человека, чтобы он, если что, смотрел Просто, без всяких слов, подошел и сделал эту игру. Все, на полчаса. Ой, как жалко. И в космос нахер. Ну почему? За что? Фух. Ну почему ты тут так вправо полетел? Все, я думал ты выиграл Он так полетел, все, я уже думал. Ну, как вы знаете, он попал. Главное то, что я красивенько бью. У меня все в перекладину летит. А я некрасиво, да? Либо мимо. Да нет, ты красиво, кстати, сейчас попал. Блин, короче, у меня так два честно. удара. Потому что я бил второй. И у меня есть шанс сделать ничью. Надо им воспользоваться. Это... Ну, спасибо за просмотр, спасибо за поставленный лайк. На самом деле это было капец как сложно. На самом деле это самый легкий челлендж, который вообще есть. Но он выиграл, он красавчик. Ну, а так с вами был Чипс и No Name. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч, ребят, всем пока.